Здесь ничего такого э -э, сверхстрашного и ужасного нет. Нет, страшного нет, просто было да. непонятно именно да. этот момент, связанный с ежемесячным взносом. Потому что, как а, ну, объясни... считайте его ежегодным, заплатите его один раз. Так нет, ну как бы вот, вот этот вот момент, и самое интересное, то, что я узнавал, узнавал то, что мне надо было заплатить сначала ежегодно. ну то есть э, а, за нет, все, это имеется а ввиду... потом еще и каждый месяц платить а, что-то. Ну, ну видимо вот, имелся в вот виду, я момент не знаю, с понять. кем вы общались непосредственно. Но видимо имелся в виду первичный взнос за непосредственно сам процесс сертификации. Возможно, возможно я просто да, не так понял. Видимо вот это имелось в виду. Понятно, что суммы там могут разниться очень сильно. Это это еще раз говорю, вам надо выбирать. Еще надо переходить на уровень бизнеса. Это бизнес, уважаемые друзья, братья и сестры, это бизнес, это не а, танцы с бубнами. У нас вот это все настолько привыкли, что пришел большой дяденька в огромной челме, и что-то там пробормотал, и все сразу стало халяль. Вот церковь построена. Нет, это должны приходить специалисты, которые проводят нудную, рутинную работу. Значит, по проверке документов, ингредиентов, значит, квалификации сотрудников и так далее, и так далее, и так далее. И это какие-то серые мышки в серых костюмах. И даже без тюбетеек бывает, что самое страшное. Да? То есть вот на это надо потихоньку переходить. И иншалам мы к этому придем. И тогда все станет понятно, правила игры станут ясны. Потому что в бизнесе ведь все очень четко и конкретно. Никто и никогда, если это уж не аферист какой-то там с гипнотическими способностями, да, не заставит бизнесмена просто так выкинуть деньги на, на ветер. Нет, там все понятно, все ясно и конкретно. И вот мы к этому идем. И здесь я думаю, что ну просто, видимо, недостаточно хорошо вам объяснили.